Это Андрей Тихонов и, получается, шестая серия сериала по мини-винтам 2.0 и вторая часть разговора про дистиллизацию. Клинический протокол, собственно, более подробно. Значит, дистиллизация делится, как мы обсуждали, на несколько уровней сложности в зависимости от того, сколько зубов надо дистиллизировать и каким типом движения, корпус или наклон. Это, конечно, моя внутренняя классификация будет, может быть она вам покажется полезной, а может быть у вас свой потихонечку сложится знаете, такой хит-парад сложности дистрилизации. На первое место, первое это самая легкая дистрилизация, на первом самый легкий В уровень мы поставим наклонную дистрилизацию одного или двух маляров. Но ну, всем понятно, что это за клинические ситуации, это ситуации, когда, например, если мы говорим про полный зубной ряд, то... Чаще всего это дистопия в области второго премоляра. Пятерка дистопирована, днемноязычна, <coughs> например, да. Ну, окей, может быть, там туда же можно включить ситуацию, это четверка дистопированная, 5, 6, 7, наклонены вперед, или все-таки чаще пятерка дистопирована и 7,6 наклоненных вперед. Аналогично, что верхняя, что нижняя челюсть это будет одинаковая примерно механика. Мы должны оттолкнуть два маляра назад, или оттянуть, как хотите, и поставить премоляр на место. Простота заключается в том, что это наклонное движение, корням маляров не придется двигаться назад. А второй плюс заключается в том, что это всего два маляра. То есть там, не надо двигать там, потом премоляры, клык и так далее. Значит, получается, что по механике можно действовать, конечно, разными способами. Тут, возможен прямой и не прямой метод. Прямой метод, я думаю, понятен. Мы ставим винт ретро малярно, допустим. Да? Если такие анатомические условия есть, конечно, у данного пациента, ставим вентротрополярно на расстоянии там хотя бы 2 миллиметра, там плюс необходимое количество прайта, количество перемещения коронок назад, ставим двойной кабель, то есть цепочку с небной и с щёчной поверхности или с язычной и с щёчной, смотря какая челюсть, да, на кнопки приклеены, например, на шестерку с язычной или с небной стороны, да, и на дуге, ну так, если в принципе, можно даже на первой дуге, которую вы уже ввели в семерку, да? то есть, например, 0,18, допустим. Ну, Естественно, с прямоугольной уже можно вообще без проблем. Начинайте тянуть к ретромолярному винту эти два маляра назад. Соответственно, какой тут возможен нюанс? Когда вы тянете от винта два маляра назад, наклоненные они, Пытаются отклониться, дуга не против них, потому что дуга тоже их пытается выпрямить, да, потому что они наклонены относительно зубного ряда. Но иногда такое может быть, что они цепляют за дугу, начинают клинить и тянут за собой и дугу, тоже пытаясь отклониться назад. И таким образом воли неволей даже против вашего желания начинается в какой-то степени попытка дистолизации всего зубного ряда. Но ретро вин винт не такой уж прям прочный, мы не даем такие большие силы, чтобы смочь дистолизировать весь низ, да нам это и не нужно в данном случае, да? что как бы получается, что это плохо работает. И мы начинаем видеть, что маляры как бы... Слишком медленно перемещаются назад, потому что, по сути, перемещаются не только они, но и пытаются переместиться весь зубной ряд. Чтобы исключить вот это заклинивание, убрать это заклинивание, мы можем снять отдачу путем установки пружины. То есть, между шестым и четвертым, да, если у вас дистопирована пятерка, вы ставите лайт, легкую никель-титановую пружину, активированную там. Можно даже всего на пол брекета в данном примере. Потому что вы не хотите, чтобы пошла отдача на фронт и резцы не пошли вперед. Да? Вы хотите просто, чтобы когда дугу начнут заклеивать и пытаться дянуть все зубы, чтобы пружина отталкивала эти эти премаляры и клыки обратно вперед, не давая им идти назад. Таким образом заклинивание снимается, и маляры идут назад лучше. Можно, если там это плохо работает, на ширину даже брекеты активировать. Итак, пружина между четвертым и шестым, ретро винт, двухсторонний кабель, начиная с легких дуг, уже это можно делать. Это первая механика, прямая опора. Вторая механика, не прямая опора, вы можете поставить винт наверху под скловой гребень, чтобы не переставлять, чтобы он не мешал движению маляров. Внизу, buckle shelf. Привязать от подскулового металлической легатурой крючку на клыке. Э, винт пускай будет пониже, или рычаг спущен да, от подскалового винта. Подсколовый винт, как бы, если очень низко, он может мешать щеке. Если вам там, поставили его повыше, да, и не хотите, чтобы там он как бы царапал сильно, да, то вы можете от него вниз спустить такой рычаг. Да, как бы вот такой крючочек самодельный из отверстий тогда будет и комфортно. И тяга будет на низком уровне, ну, Привязывайте металлической лигатурой к клыку и ставите уже теперь медиум пружину, активируем на ширину брекета, то есть уже более сильное да? давление между четвертым и шестым, пружина отталкивает маляры назад, а, дает отдачу конечно на фронт вперед и фронтальные зубы не идут в протрузию, потому что привязаны к мини винту, да? но поскольку вы действуете только с щечной стороны в данном случае, то очевидно что чтобы зубы не поворачивались Нужно, чтобы дуга была прямоугольная, со вторым размером 25. 14-25, допустим, на ней уже можно такую опору делать, такую механику делать. Итак, вот два варианта при первом уровне сложности, отдельное отклонение назад двух мальеров. Конечно, механики можно придумать и другие, но это вот две основные, которые я бы советовал рассмотреть. В зависимости от того, какие анатомические условия по установке винтов. Удобно ли вам поставить бакал под скуловой или удобно вам поставить ретромалярную? Есть восьмерка уже или нет, свежая нудрена, надо ли ждать изживления, чтобы поставить винт, и так далее. Два варианта. Следующий уровень сложности ну, получается больше касается уже верхнего зубного ряда, я бы сказал, но в принципе, к нижнему тоже можно, кстати, его отнести. То есть, когда нам нужно переместить уже не два маляра, а большую группу зубов. Ну, например, например нужно переместить. Тоже все-таки наклонным движением, ну, например, э, 7-6-5-4, например, да? там, потому что клык дистопирован, например. 7-6-5-4 назад. А что наверху, что внизу, например. да, Просто внизу надо понимать такую вещь. Мы уже говорили, что внизу корпус, но вы особо это не сможете сделать больше там миллиметра полутора наверху. Переместить, конечно, группу зубов назад корпус, но вы, конечно, с вами можем. Потом внизу это в основном аппарат сегмента, то есть, например, вы видите там, что семь стоят весь сегмент наклоненный медиально, а вот клык уже выше, да, такая шпей как бы глубокая, и вы хотите этот сегмент отклонить назад да? с экструзией четверки. Вот так да, вот, 7, 6, 5, 4, вот этот сегмент, и вы его отклоняете назад, и передний зуб сегмента будет экструзироваться из этого наклона. И если он был ниже, например, чем впереди стоящий зуб, да, то есть сегмент был инклинирован так, то это нормально, а всего сегмента назад. если нету такого перепада по вертикали, да? например, на верхнем зубном ряду у вас клык дистопирован, 4, 5, 6, 7 стоят ровно, четко, без особых, без особых наклонов мезиально. Конечно, такое редко бывает, но в целом бывает, как бы, что они не особо сильно наклонены. И тогда вам нужно частично наклонить их, но в том числе и корпусно переместить. Механика здесь уже более сложная, там, конечно, на пальцах ее так разъяснить будет трудно. На семинаре прям схемки все покажем и в брошюре там дадим. Все это распечатано и в PDF тоже. Но если так грубо а пока, да, то задача тоже идти либо через прямую, либо через непрямую механику. Прямая, в принципе, такая же самая, как мы обсуждали с ретромолярным винтом. Да, и оттягиваем сначала двух маляров назад. А потом, например, двух премоляров назад. Потому что у нас сейчас ситуация уже, когда нам нужно не только два маляра тянуть. Но дальше варьирует от того, что если вы готовы наклоняться зубами, то это может быть не полнопазная дуга. Если вы хотите их корпусно перемещать на верхней челюсти, то это полнопазная дуга. И тут понятно без меня, что может быть проблема, что. Клык, если он дистопирован, может не дать поставить вам общую полнопазную дугу, и вам придется делать обводящий изгиб по клыку какой-то, чтобы не включать клык, чтобы не вызвать сразу протрузию резцов, да? но при этом иметь возможность на полнопазной дуге двинуть 4, 5, 6, 7 назад корпус на кратеромалярном винту или же с непрямой опорой, тоже это можно сделать, например, мини-винт подскуловой, да, там, привязан к четверке, допустим, да, и вы отталкиваете пружиной. 5, 6, 7 назад, потом привязываете от винта пятерку, подтягиваете еще четверку. То есть такая немножко суетливая ситуация, но это вот уже потому что не первый уровень сложности, много зубов двигать. Некоторые идут, конечно, по более простому сценарию: ну, дистопирован клык, ну, ввели дугу, вызвали протрузию временную, а потом начали все это убирать назад. Но когда все это убирать назад, это корпусно тоже сложно. Мы это еще обсудим. А ротация это будет экструзия лицов. Если вам это не показано, то такая механика тоже не подойдет. Сейчас, конечно, так вот без подробных объяснений схем это все не так легко входить в голову будет в принципе да но а, еще раз резюмирую если у вас дистопированный клык например наверное, верхней челюсти второй уровень сложности да то вам надо отодвинуть будет 4 5 6 7 назад и это можно сделать на сегментарной дуге но тогда тут требуется уже более внимательное понимание биомеханики что сегмент будет вращаться и такое может взять если вам допустима экструзия четверки внизу такое чаще что можно оправить этот сегмент и экструзировать четверку при глубокой шпи. Наверху реже, но в принципе вы можете позволить и наверху вот такую вот ротацию сегмента 7-4 с экструзией четверки, а потом из-за дистопированного клыка вводите дугу общую и клык опускаясь вниз, а четверочка опять поднимается, но в это время у вас привязано к пеневенту все, чтобы продолжена тяга назад, чтобы корни ушли назад, чтобы не вернулась эта дистрилизация, не рецидивировала. Вот, а следующий уровень сложности там он не такой, как раз и сложный. На самом деле это ротация всего зубного ряда назад. Получается, что да, я не умею, не умею коротко объяснять, и получается, что мы уже по времени в этом видео вылезаем, уже за лимит. Поэтому следующий уровень ротация всего зубного ряда и дисторизация всех зубов корпусная. Например, допустим, у вас там. Скучность резцов или протрузия резцов наверху, и вам надо дистеризировать прям все назад корпусно. Или вам нужно повернуть весь зубный ряд назад. Вот эти две вещи мы обсудим и для верхнего, и для нижнего зубного рядов в следующем видео отдельно. Окей? Okay? То есть, будет у нас третья часть. Сейчас спасибо за терпение. Это была вторая часть по дистеризации. Следующая, третья, финальная. До встречи.